Назир Абдулаев победитель в категории 67 килограммов греко-римская борьба. Назир, 29 лет, э, успеха добился в этом году. Вот, что заставляло так долго терпеть и тренироваться? Мощь я где-то не дорабатывал, в чем-то, я не знаю. Ну, вот последние два года... Я на сборах живу с Мусаевлой, что крятный чемпион мира. Честно, он мне сильно помогает вообще. С питанием, с дисциплиной во всем. Я ему очень благодарен. Благодарен всем тренерам, всем Алексею Игоревичу, Игорь Ивановичу Олегу Олега Шакалова. Слушай, ну он психологически тебе помогает. Вы же не тренируетесь вместе? Нет, нет, вместе мы не тренируемся, но практически все время вместе. Живуем, кушаем, гуляем. Но он психологически настраивает очень сильно. И его вот с дисциплиной сильно помогает. И мы очень благодарен за это. Слушай, очень часто явление, когда мухачи дружат с тяжами. Ну, считай, что Евлоев тяж у нас, да, полутяж, да? Но, видимо, он от тебя тоже чем-то питается. Я не знаю, наверное, что есть. Но мы с 2013 года дружимся. Очень хорошо. Скажи, выиграть чемпионат России тяжело было. В прошлом году ты вот был в шаге, что называется, от золотой медали. И вот тебе доверяют выступить на чемпионате Европы. То, что в финале споткнулся с этим Норвегом, что произошло все-таки? Честно, я не знаю, вроде готов был психологически, вроде восстановился. Вроде был уверен, что получится все. Но что вытащил заднее, не получилось бросить. вот в зоне сам ошибся, отдал там бал. Как-то из-за этого пропустил. Европа ушла. Надеюсь, еще шанс будет. Конечно. Но э, Норвегия маленькая страна, 5 миллионов всего, так сказать, на, на Кавказе, по-моему, больше населения. Расслабляться нельзя с ней, получается? конечно, нельзя. Почему? Но все сравниваются с Россией, тренируются. Но для меня самая сильная конкуренция – это сборная России. У нас очень сильный вес. У нас весь олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион европейских игр. До 23 лет выигрывали в Европу, мира. Но конкуренция очень сильная у нас кем бы хотел схватку все-таки из наших провести? Ну, из наших, в я не знаю, вроде такого нет. А иностранцами хотел бы с кубинцем побороться. Ну и все, такого никого нет. А чем кубинец интересен тебе? Ну, своим темпом хорошо, он последний мир боролся. Вообще, если честно, чуть-чуть в -чуть финале суркова не хватило. А так он до финала хороших выиграл всех. Как-то так. Но они такие, ребята, пластичные, выносливые. Все-таки свой стиль, да? Выносливый и физически хороший. За счет чего? Страна бедная, елки-палки, там ну, все в оккупации. были спортсмены хорошие, боксеры и борцы. Так в остальном спорте я особо не слежу. Вот. Боксеры и борцы у них очень сильные. Будем надеяться, что вы встретитесь. Я надеюсь очень.